Приветствую автономы и лица с нетрадиционной, с нетрадиционной пищевой ориентацией. И сегодня никто не уйдет без подарка. Подарков будет несколько. Кто сколько выйдет, тот столько, собственно, себе и возьмет. Вот так. Подарок номер один. Во-первых, тот, кто стремится в автономию, вот, тот должен, именно должен понять, вот, что если он туда стремится с осознанием голодания, да, то он туда никогда не попадет от привязок к пищи ему никогда не разорвать. Потому что у него будет сидеть в уме голод. И здесь он должен, опять же, да, именно должен понять, что начинается путь с себя. Все вопросы он должен задавать только себе. В первую очередь себе, себе, себе. Послушал других, но вопросики задал себе. Смотрите, в этом отношении вот, те, кто рулят этой игрой, да? Они в сговоре можно сказать. Ну, это у них такой естественный такой получился сговор э -э, в одном интересе у них, с нашим умом. Да, ум-то он как бы наш, вот. но он в сговоре с ними. Они же понимают все это и действуют грамотно в этом отношении вот, хозяева игры. Вот. Смотрите, вот попробуйте себе позадавать какие-то вопросы, да, вот кто я, кому приходит эта мысль, да, а кому, в общем-то, кто хочет есть. Вот про мысли свои, откуда они идут, что это за мысль, кому она пришла. Ну, вот эти вопросы всегда задаете. И он сделает все возможное, чтобы вот от себя ваши вот эти вопросы как-то отправить. Он вам любую зацепку даст, любую мысль, только вот от себя родного, чтобы вы тут, там ничего не изучали, чтобы вы туда не, не ходили. А то снег башка попадет, совсем мертвый будешь. Вот. И, хозяева говорят, прекрасно знают, поэтому что они вам дают? Они вам дают различные жвачки. Вот. Это касается и плоской земли, и шарообразной земли, любой земли, там сотовой, какой хотите. Это касается всех религий, родноверий, всего-всего-всего. Это всего касается, все, что не связано с вами, поверьте, это вам вброшено. Именно вброшено, Понимаете? Вот все, что с вами не касается, вот. то, что, то, если кто-то вам не говорит, задавайте вопросы себе вот такие. Кому приходят мысли, кто я такой-то вообще? Что будет, если Ивана Иванова да, имя сменить на Сергей Сергеев? Да? Или Вячеслав Вячеславов? Что с вами произойдет? Чье имя изменилось? А вы остались, а вы кто? Вот если такие вопросы вам человек, ну предлагающий э, что-то обсудить, да, не предлагает, это вброс. Это либо человек сам еще пока в омуте сознания плавает, да, ну, точнее бессознательного, вот. либо он просто вам намеренно это вбрасывает. Вот. И вот эти господа, которые игрой-то вот управляют, хозяева игры, они это прекрасно знают, как наш ум работает. И да, здесь у них вот такой естественный союзник, они вот эти все вбросы. У них одна цель, любая, чтобы вы вот этих вопросов себе не задавали. Вот. Это первый вам подарочек, задавайте вопросы себе. Вот. Второе, вот я время от времени ну тоже к этому подходил через голодание, да? вот. ну, чтобы физику свою, чтобы тело не пугалось. Понимаете, оно же пугается, вот. хотя ему нравится пугаться. Ну, некоторым делам нравится вот, пугаться. Они собираются, так, ох, сразу напряг такой адреналинчик. Вот. Некоторым это нравится. Вот, такие вот шуточки. Но, тем не менее, всему же есть предел. Вот, то есть сильно напугать, ну надо потом восстановиться. И, соответственно, вот легкими такими заходами, голодания, вы постепенно, ну и я, соответственно, себя выяснял, что ничего страшного не происходит что вы там два дня поголодаете, три дня поголодаете. Ничего страшного не происходит. Потом, соответственно, делал заходы больше. Вот. На несколько заходов на 18 дней. Вот. один из крайних был сейчас на 21 день. Вот. Где я уже шел с проработками именно намеренными. просто как раньше, просто зашел и зашел, а вот именно с проработками. Вот. Я уже и раньше понял, да, что <coughs> чувства голода его нет. Нет чувства голода. А как можно голодать? Вот смотрите, в чем она разница-то. Вот. Когда нам говорят, ну а как же там, в блокаду Ленинграда люди умирали от голода. Да, от голода, который в мозгу у них сидел, им его внушили, били, что чувство голода у них должно быть. Они его испытывали и умирали. Вот. А когда туда заходишь со сознанием, пытаешься найти это чувство голода, и ты его не находишь. Его нет. Просто нет от слова совсем. Так о каком голодании может идти речь, если я не голодаю? Вот я вот сейчас заходил просто тут 21 день, и вот ну нет голода, я спокойно вот, жду. Вот. Самое интересное, что если в первые разы вот такие длительные да заходы без пищи, ну жидкость я не исключал, сразу говорю, вот класс, соки, чай, вот это все было. Если кто-то считает, что это ну все, что не вода, это еда, ребята, идите в жопу, идите в жопу. Вода – это чувство жажды, а не чувство голода. Голод – это твердая пища. Именно пища. Вот. Определитесь с этим. Не надо вот этого говна мне тут. Вот. Но вы же умные, да? Вот, все понимаете. Вот. И, соответственно, как, о каком голоде идет речь, если чувства голода нет? Вот вам, кстати, второй подарочек. Вот. Если кто-то все-таки думает, что у него это чувство голода есть, есть, вот. А чувство аппетита, как сделал я в свое время. Вот. Ну, я тогда, повторяю, себя не прорабатывал. Я просто вот это сделал и посмотрел. Вот. А потом понял, что чувства голода нет. Просто можете его кому-то отдать. Я не скажу, кому отдал я. Вам, вас это вообще не должно волновать. Вот. Ну, решите, кому вы захоти, захотели бы отдать свое чувство голода, чувство аппетита, да, вот это, вот. Кому вы хотели его отдать. Либо просто виртуально положите на полочку. Просто, да, вот эта полочка как бы виртуально возьмите вот рукой, можете как физической рукой, можете виртуальной рукой представить, как вы берете его, просто вот, его даже воображать не надо, вы просто знаете, что это оно, и ложите на полочку, где вы потом всегда его можете взять. Оно не затеряется, оно всегда там будет лежать, вот. виртуально, на виртуальной полочке чувство голода. Вот. Попробуйте вот такой прием вам подарочек, вот. используйте, кому-то, я думаю, срезонирует. Ну, во всяком случае, я сначала сделал это, а потом при заходе, соответственно, в эти вот долгие, так скажем, трехнедельные отказы от твердой пищи, вот исключения, я понял, что нет его чувствовала, я не голода. И вес, кстати, в первые разы он очень сильно падал, вот. а потом, вот сейчас вот я крайний раз зашел, вот, я уже не взвешивался, я а просто вижу по себе, вот. Что овес а не падает. Он не падает. Понимаете, за 21 день у меня живот не исчез. У меня небольшой животик есть, и он не исчез. Он должен был вообще живот ввалиться, как в первые разы. Я там похудел очень сильно. Ну, когда у меня первые разы были вот 18 дней, я заходил. Тоже на жидкости, на классе сидел, на чаях, на соках. <клёх> вот. Все как в этот раз. И не похудел практически вообще. Вот. Немножечко, немножечко как бы есть такое, немножко вот лицо как бы больше осунулось, но и только. Вот. По-прежнему я ходил там на площадку, там отжимался, подтягивался. Вот. То есть нет ни слабости ни груды, ничего этого нет. Вот. Но меня начал мозг задалбывать вкусами. Вот. Я понял, что нужны ну нам что ли вот эти вкусы. Я начал спрашивать, кому они нужны, это вот эти вкусы-то. Потому что ну, голода нет. А вот это вот привычка-то, это еще и привычка. Пики есть, это привычка, это не более того. Но вот эти вот вкусы, да? Начал прорабатывать. Я, собственно, и вышел потому, чтобы прорабатывать эти вкусы дальше. Что за вкус и что я чувствую. Я пришел к выводу, что вкусов-то у нас не так много. Я не знаю, как вот эти господа там или остальные там критики там, да, которые по ресторанам ходят, что там они чувствуют, как они чувствуют. Я их не понимаю, потому что я просто чувствую кислоту, сладость, горечь, да, острый вкус. Вот. Что там еще есть из этого всего? Вот. Есть терпкость, но не знаю, это ощущение или что-то терпкий такой, или вязкость такой, когда вяжет рот, да? Вот ощущение, это вкус. Вот. Ну, то есть, вот такие они, соль, сладость, горечь, острость, вот это все, кислый, да, вот это вот. Да, это я ощущаю. А вот что-то такого, что вот это, ну, как они там, вино там собрано в таком-то году, да, на такой-то лозе, вот этого я Вряд ли смогу почувствовать, да? Ну, как и большинство из нас, наверное. Вот. Но кому нужны вкусы, я задавал вопрос. Пока мне пришел ответ, что Ну, в общем-то, мне. То есть никто во мне не сидит. Никакой паразит, да, которому нужны эти вкусы. Нет, там по-прежнему я. Кто такой я, выясняю дальше. Ну, это, собственно, будет вам третий подарочек такой. Вот. Кто такой я? Вот. На самом деле все оказалось просто, все очень очень просто. Кто такой я? Вот. Некоторые гуру, да, нам говорят, ну я то это пустота, вот. ну и да и нет, и да, и нет. Смотрите, вот когда вам вот религии какие-то говорят, есть единый Бог, да, единый, потом, но, но он триедин. Отец, Сын, Дух Святой. На самом деле, а кто может быть единым-то? Вот кто у нас самый единый? А это, как ни странно, пространство. Только Оно единое. Только Оно. Понимаете? Вот ну пример такой, смотрите, что у нас настоящее. Вот когда вы в кино смотрите, собственно, фильм. Картинки мельтешат по экрану. Картинки настоящие? Картинки выключились? Нет, они не настоящие. Как бы экран настоящий, да? Вот если такой простой пример. Но есть же тот, кто еще смотрит этот фильм, а он настоящий, но по сути он такая же картинка. Где вся, вся эта вот эм, картина красками-то происходит? Холста, он что? холст это и есть вот это пространство, понимаете? А мы все, вся материя, да? Вот. Хоть вещественное, хоть не невещественное, это всего лишь вот краски пространства вот этого. То есть холст это вот это пространство, оно единое. А все вот это мельтешение, оно не настоящее. Иллюзия. Но пространство это не пустота, оно наполнено до краев. Это не пустота. Вы не пустота. Вы, я, все, мы едины. Да. Мы пространство локальной осознанности вот в такой вот мы сейчас находимся потому что ну в диск объемом скажем в терабайт да вы уже 10 терабайт не запихнете никак вот. почему нам говорят чтобы наполнить какой-то объем надо старое из него выплеснуть потому что наполнять то будет некуда вот. а тот кто перестал быть локальным объемом ну он как труба вот кто говорят как в потоке да вот. он не копит ничего ему что-то надо он взял и в результате получается по большому-то счету что он весь этот объем понимаете? он отказался от малого в пользу большего, он ничего не копит вот. так что мы с вами пространство а триединство это, друзья, еще проще у нас есть что в этом пространстве его свойства-то какие? оно трехмерно Однородно и затропно. Трехмерно. То есть длина, высота и ширина. Все. Вот оно, три единства. И скажите, кто здесь главный в этом триединстве? Высота, длина, ширина. Кто главный? Отец, Сын, Святой Дух, да? То есть Дух над материей или материя над Духом, да. Кто тут главенствующий? Да никто. Потому что одно и без другого. Ну нет, в пространстве такого нет. Просто покажите мне тогда, если кто-то думает, что есть, ну покажите мне такое пространство. Вот. И здесь мы ставим, соответственно, математиков в жопу задвигаем, которые там начинают умствовать. Потому что пространство это абсолют. Они пытаются бесконечности считать. То есть бесконечность берут в скобки бесконечность плюс один, да, за скобками. И начинают считать вот эту бесконечность плюс два, плюс три, вот этот бред вот этот. Ребята, это абсолют, все, амба, абсолют, понимаете, не может быть два пространства, абсолют, он включает в себя все, и пространство, оно, соответственно, нематериально, оно вечно, безвременно, оно было всегда, понимаете, пазл складывается. Оно никогда не рождалось и никогда не умрет, так же как и вы. Вы никогда не рождались и вы никогда не умрете. Вот так. Потому что вы пространство. Вот, вот и все. все. Все очень просто на самом деле. Вот. И здесь, кстати, можно вспомнить таких ребят из Коба, Обовцев, которые нам рассказывают, что у них меру украли. Ну, типа, что раньше, курица или яйцо, да? Ну вот, было, соответственно. И говорят, раньше был петушок. Петушка они спрятали меру. Нет, ребята, не петушок. Раньше было пространство. Пространство у вас украли. Ну, пространство было раньше курочки и петушка, потому что курочки, яйца, петушки, все эти были в пространстве. Больше-то им негде было находиться. Вот, вот так вот, друзья. И отсюда, кстати, интересная закономерность о карме появляется. Ну, какая карма может быть у пространства? Вот какая? Пространство едимо. Куда оно может перерождаться? Оно никогда не рождалось, никогда не, и никогда не умрет. Соответственно, карма у него быть не может от слова совсем. Интересный момент, правда? Но все же вынужден добавить один момент. Вот тот, кто считает, что нам... Питание вообще не нужно, как бы изначально. Это ошибок, ошибочное суждение. Тот может просто сразу э, ну, <coughs> при рождении заставлять детей перегрызать себе пуповину. А, нет, друзья. Чтобы развиться нам все-таки питание нужно. У нас почему я вообще э, пришел к тому, что, возможно, отказ от питания ⁇ это следующий этап. У нас несколько типов питания. Это, соответственно, в утробе мы питаемся через пуповину, да, соками нашей мамы, один тип питания, потом на да, грудное молоко, грудь, второй тип питания, потом детское питание, у нас различные кашки, молочко, вот, без плотной пищи, потом переходим на плотную пищу и так далее, вот. потом в течение жизни мы, конечно, тоже там различным питанием, да, занимаемся то так, то так, там ищем какое-то здоровое, вот. Но мы же развились, мы дальше не растем, мы зачем столько в себя впихаем-то? Ну, вот, я понимаю, когда при организм растет и как бы, да, питается, соответственно, чтобы стать больше. Ну, как бы логически, как бы, стыкуется, как бы, здесь. Вот. Но когда вы выросли, вы зачем столько-то жрете-то? Вам уже расти некуда, все. Ну, вот, вы же не растете, соответственно, зачем столько жрать? Соответственно, как минимум, как минимум, на, неедение, на малоедение мы должны уйти, как минимум, на малоедение, вот. но я все же думаю, что да, следующий этап это вот как раз отказ как минимум, не знаю, как насчет жидкости, но от пищи точно, вот. то есть это не блажь, это вот такая логическая цепочка, построение такое. Вот. Кто-то скажет, это не логическое, но тем не менее индуктивное построение. Пусть будет не логическое, но индуктивное. Вот. То есть предположить можно, что это наш следующий шаг. Но это такие ответы, то, что я вам говорю, для многих будет непонятно, пока сами не придут к этому, не осознают. Но для этого нужно себе вопросы задавать. Вот, вот такой подарочек. Ну и, друзья, соответственно, нет никакой матрицы. Где какая матрица? Пространство это не матрица, но ну, структурировано это не матрица. Матрица предполагает, что что-то есть за матрицей, а за пространством нет ничего. оно, оно во все стороны бесконечно, вот. наполнено до краев это не пустота. Вот, ну что ж, друзья, на этом. Автономы и лица с нетрадиционной пищевой ориентацией стоп. До следующего видео.